Знаете, никогда еще не доводилось удалять со склада какой-либо предмет, например, золотой винчестер, прямо сейчас это сделаю на ваших глазах, вот, я его только что удалил, и как бы да, вы меня, наверное, раскусили, это ПТС-сервер, и здесь это сделать очень просто, потому что знаю, что с основного сервера он точно никуда не пропадет, хотя все равно нужно заглянуть и проверить, а вдруг, так, так, так, сейчас на склад зайду, посмотрю. И да, он именно в том виде, что и был 17%, сразу смотрим на остатки, 400 урона, это самый минимум, который возможен, потому что с 800 урон падает ровно в два раза. Но самое забавное, наверное, то, что с таким винчестером, с 400 урона, я умудрился даже в плюс сыграть на БТС, вот смотрите, урона как раз хватало, чтобы убивать пацанов с двух выстрелов. Бывало, что из трех. И пистолет даже приходилось применять иногда. Но все равно скажи вам, играть было возможно. То есть два выстрела, еще два попадания и даже ваншот. Да, это уж точно не сравнится с тем, что было до поломки. Вы только посмотрите на эти ваншоты. Блин, наш дух захватывает, хочется. Его снова починить и запуститься на базу. Так, а теперь сервер ПТС и самая лучшая серия со сломанного. Смотрите. Вроде как ваншотит. При этом, если мы вспомним ЮСАС, который в спину еле-еле с трех патронов бивал с уроном 325, да тот же Максим с уроном 340, который просто в упор не ваншотил, ребята на него жаловались, когда подбирали. И тут Винчестер с уроном 400 показывает себя просто на голову выше. Правда, стрелять приходилось при этом на самом деле в упор, но разница все равно чувствуется. Осталось теперь только запуститься на испытательный полигон и проверить, как это все будет работать, какая будет разница. Заодно уж и новый ножик затестил, обратите внимание, как он не ваншотит в корунт ударом на правую кнопку мышки, зато пробивает с двух раз ударом левой. Блин, меня порой так прикалывают мои подписчики, особенно смотрите, что они пишут во время эксперимента. Просто огромное благодарность всем за поддержку и терпение, спасибо, что вы со мной. Я не мог упустить возможности пострелять по пацанам в разных бронежилетах, проверял разные варианты, знаете что выяснилось? В питон через защитные перчатки у нее сваншотил, зато всех остальных пробивал на раз-два. Также пробовал отходить чуть дальше, стрелять ровно по бронежилету в прицеле и... На питон ушло два выстрела, а на остальные по одному, прикиньте, какой потенциал даже у сломанного дробовика. Ну и наконец решающий тест, как обычно я должен был стрельнуть по 15 игрокам одним выстрелом со сломанного винчестера. И результат оказался точь в точь, как у маг 7, вы помните, он тоже пробил 7 человек. Ну а вот что касается новой болтовки Ремингтона MSR, я так понял, это тот же самый X-308, только с семью патронами в магазине. Ну, все проверил, оставалось затестить, конечно, новый пламегаситель, который повышает минимальный урон, стрелял по ноге именно защищенному пацану и сравнивал с после выстрела. Оказалось, здесь нет никакой разницы, почему-то я подозревал, что за счет этого пламя он будет ваншотить дальше, но не тут то было. Либо я где-то накосячил. Но единственное, чем мне понравился этот Ремингтон, это своим четырехкратным прицелом. Да, если им играть удобнее, особенно на наших варфейсовских маленьких картах, но зачем платить дважды, если есть АХ-308? Ну, а если ты все еще здесь, вероятно, этот ролик тебе чем-то понравился, поэтому лайк ставить не забывай, подписывайся на канал и обязательно жди новых видео.